подъезд к Вводите 565, а 655, пожалуйста, выйдите и освободите подъезд к Уменьшайте работе комиссии поводу нарушений 64 статьи Федерального закона Российской Федерации выражается в виде сегодня проведения членов комиссии без согласия, списков избирателей, бюллетеней для голосования. Кроме того, помешайте в работе комиссии, привлекаясь к членам комиссии. Уважаемый председатель, я бы хотел взять слово. Потому что, что я член комиссии, во-первых, и потому что Это речь вы? обо мне. Вы не имеете Мы права не имеете вести права съемку. съемку, вы зарегистрированы как член комиссии. Вот как а член комиссии. Я могу все вопросы да? ответить, но вы мне дайте слово, для я того, чтобы я мог ответить. ответить. И тогда я вам все расскажу. Я не разрешаю вас, Юнзи. Это нарушение персональной. Вас директор. предупреждали о том, что не надо снимать. Итак, еще раз. Я прошу слова, для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, в письменном виде. В Письменном виде, ко мне жалко если хотите. Вы вот. даже сейчас совершаете съемку. Да, совершенно верно, потому что... Вы выключите э, аппарат. Совпаси, да? вы, нет, нет, нет. Вы Вы не корреспондент. Вы не корреспондент. Вы член комиссии с совещательным голосом от кандидатов в депутаты. Уважаемые коллеги, то, что я являюсь также представителем СМИ, наряду с тем, что я являюсь вашим коллегой, членом комиссии, устанавливается второй статьей 52 пунктом Федерального закона 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Пункт 52 статьи 2 устанавливается что для того, чтобы человек являлся представителем СМИ, необходимо, чтобы он имел редакционное удостоверение, что вы я сли, имею. Вы я зарегистрированы показываю. Как, член да, член как член У комиссии комиссии. Я вас документы как член комиссии совещательного голоса. Покиньте, пожалуйста, зал заседания. Если, если у вас есть проблемы с документами, пожалуйста, исправьте эту проблему. эту проблему. А зачем? Все Нет. будет в порядке. Зачем? Потому что... Вы принесли, вы, принесли документы. Принесли документы. Вы, принесли вы принесли документы, вы принесли документы как член комиссии совещательного голоса, еще раз. Я предоставил все документы, которые да. я имею в а По этим документам я являюсь да, членом комиссии с голоса. Согласно 20-й статье, а й статье, 29-й статье, 29-й статье, Также согласно этим документам я являюсь представителем СМИ. Согласно 20-й статье, 52-й статье, 52-й статье, 52 статье, Вот он продолжает ее работу. что не вот камера, я осуществляю съемку на основании второй статьи. Вот зарегистрированный. Вот, вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. не вот. Вот, вот. Вы вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. вот. вот. Вот, вы, пожалуйста, вы, пожалуйста, вы, на, 15? 15? на каком основе ваше... Высню, вот у вас стоит, вот список. меня выгоняют, проблема. Где полицейский не представился. У да. него номер. Ну, я, вам его я, скажу, я вам скажу, я вам скажу. Так, да. полицейский вы меня пытается вы силком вывести. Вы вы вы Применяется они вы вы вы в силу. Вы вы вы вы вы в силу. Учаток 12. 12. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Коллеги, вы что